Почему у каждого человека вообще должна быть крипта и почему каждый человек сегодня должен уметь пользоваться криптой и в первую очередь ответить на вопрос, вообще крипта уже поздно или пока самый раз. Итак, DeFi это тот термин, который мы сегодня с вами будем разбирать, децентрализованные финансы. То есть финансы основаны на блокчейне. И как вы понимаете, это не просто платить друг другу, это различные сделки по обмену, это различные протоколы кредитования, это различные активы мира, такие как золото, недвижимость, которую можно покупать долями. Это все относится к децентрализованным финансам. То есть развивается целая экосистема, которая очень быстро вымещает традиционные финансовые сервисы, такие как платежи, переводы, обмены, хранение и так далее. То есть для всех этих вещей, начиная от хранения заканчивая переводами, обменами и э, владениями активом, получением пассивного дохода, сейчас DeFi э, все эти ниши занимает и по сути э, делают это гораздо лучше, чем это делают традиционные банки. И надо понимать, что масса принятия, или по-другому масса adoption, криптовалют только начинается, вы могли слышать этот термин, потому что в том же DeFi сейчас 70 миллиардов долларов всего, то есть это те деньги, которые люди разместили в DeFi, в смарт-контрактах условно, да, будем для простоты называть, и для того, чтобы получать пассивный доход, одни могут размещать э, свою криптовалюту в смарт-контрактах для того, чтобы давать ее кому-то в долг, другие могут брать в долг и платить туда комиссию для того, чтобы и протокол будет просто, это более сложная история, чем просто обменять активы друг с другом, но таким образом за счет смарт контрактов, появилось большое количество возможностей без посредников делать кредитные всякие штуки, делать различные протоколы стейкинга, то есть много разных стратегий, которые основаны как раз вот на этом принципе. И в DeFi сейчас 70 миллиардов долларов. Кто-то скажет, что это много, но если вот по допустим с капитализацией криптовалюты эффериум, который там больше 200 миллиардов долларов на момент записи этого видео, и надо понять, что это вообще немного даже даже для крипты Эффериум. Биткоин уже побольше, 460 миллиардов долларов, но тоже в принципе мы видим, что все только-только начинается. Есть рынок криптовалют, это 1,1 триллион долларов. Это уже такая серьезная сумма. Но если сравнивать с одной компанией Google, то это меньше, чем капитализация всего одной компании на фондовой рынке. Она меньше капитализации, меньше компании Google. Капитализация меньше компании Microsoft. Капитализация меньше на порядок компании Apple. Но при этом весь рынок акций это 124 триллиона. Есть еще рынок деривативов, который в разы больше. То есть мы понимаем, что все только-только-только начинается. И здесь правило, которое вы можете себе записать, то что ранние последователи, люди, которые принимают решения быстрее, они получают гораздо больше плюшек просто, потому что маленьким активам, маленьким компаниям, любым активам, небольшой капитализации, гораздо проще вырасти. Представьте, что Apple, ну, Apple нужно вырасти в три раза. Но это очень странная история, потому что он уже очень большой, и ему очень сложно расти, соответственно. Но рынок криптовалют вырасти в три раза за следующие несколько лет очень легко, потому что он и так очень маленький, ему есть куда расти. По сравнению со всеми другими финансовыми активами, учитывая, как сейчас происходит массовое принятие, это вполне себе реально. Эта карта свежая, это, она показывает, где криптовалюты официально признаны, и надо понимать, что это практически весь мир. Желтыми это тоже есть некие ограничения но понимаю что в тех странах тоже люди используют и нелегальными считаются, ну прям мизерные точки на карте которые можно посмотреть это страны которые ну действительно не следуют финансовым инновациям но при этом всего менее 4 процентов людей на земле владеть криптовалютой. это как раз по то что в принципе все условия уже созданы но кто-то считает их сложными кто-то считает непонятными и отсюда происходит следующая вещь, то что люди пропускают вот это окно возможности, когда крипта еще чрезвычайно доходна, она интересна э, своим пассивным доходом, интересна своим ростом, но при этом вот это ограничение, что она сложна и непонятно, останавливает людей от активных действий. С другой стороны, когда крипта будет просто как отдельный актив на фондовой бирже, кстати, это уже пошла эта история, это уже началось, ребят, если вы думаете, что это будет где-то тогда, это происходит прямо сейчас, практически каждую неделю, какие-то фундаментальные новости проходят, о том, что как меняется вообще принятие криптовалют. И когда она появится в банковском удобном приложении, вашем привычном, где вы можете так же, как и доллары, открыть счет с крипто и ее просто покупать, поверьте, там уже будет не та доходность. Вот эта цифра, естественно, изменится на совершенно другие там 30% людей на земле там условно. И капитализация криптовалют очень сильно изменится, но при этом у вас прямо сейчас, прямо сегодня, есть шанс успеть зайти в эту историю и начать ей пользоваться. И даже если просто вы примете для себя решение после этого эфира, что я сяду, оставлю все кошелек, разберусь и куплю свою первую криптовалюту, поверьте, это несложно. У нас студенты это делают за 30 минут разбираются с крипто и просто у них есть кошелек есть крипта, все и они потом идут рассказывать своим друзьям знакомым, как просто оказалось и зачем они так долго вообще всю эту историю откладывали сейчас есть две главные проблемы это переизбыток информации огромное количество youtube каналов телеграм каналов и торговых идей сигналов все это сыпется на тебя если зайти в twitter там можно вообще ночевать и приходится и самому прокачиваться в этой истории и формировать команду ассистентов для того, чтобы перерабатывать этот большой объем информации, и быть действительно в тренде и разбираться в этой истории. Соответственно, переизбыток информации и очень быстро все меняется. Отсюда я говорю про то, что классические тренинги, где ты приходишь, три недели учишься, там как трейдингу или фондовому рынку, там меняется мало. Там есть базовая история, как вот фундаментальные факторы смотреть, там как, как читать финансовую отчетность, и как оценивать технические индикаторы, как оценивать графики. И в принципе эта история не меняется, ты выучился, у тебя есть классный навык. Здесь так не работает, пока ты будешь проходить какой-то тренинг, записанный у тебя произойдет такая история, что информация поменяется, информация устарела, и по сути тебе нужен другой подход для того, чтобы вообще двигаться в этой истории. Также я расскажу, как простым инвесторам, которые не готовы просто загружаться в эти детали не готовы кучу времени тратить на то, чтобы разбираться, скажу, во-первых, где брать готовые сделки, как быстро настраивать им и выбирать именно те рецепты в DeFi, которые работают лучше всего и тратить на это минимум времени просто на то, чтобы поддерживать эту историю. Так, соответственно, просто посмотрите на этот кадр, это он отлично иллюстрирует… То, что сейчас происходит в финансовой системе и то, что происходит с людьми, которые пока еще не понимают, потому что э, вы наверняка узнали, это фильм «Время». Если не смотрели, крайне рекомендую его посмотреть или пересмотреть, потому что именно сейчас с традиционными финансами происходит то же самое. Они воруют ваше жизненное время, они напрямую через деньги, круглосуточно печатают деньги, чтобы вам приходилось работать еще больше, цены постоянно растут. Им выгодно иметь дешевый курс национальных валют. Вам это не выгодно, потому что если вы хотите быть мобильным, вы будете всегда переплачивать за рубежом. Производится взрывная девальвация То есть э, делаются Куча ограничений для того, чтобы вы не могли Пользоваться своими деньгами и поэтому для меня Это была финальная точка, когда я понял Что традиционный финанс вообще мне не друг Это ограничитель, они принимают решение За меня, они могут принять решение Без меня насчет того, как Распорядиться моими деньгами, я понял, что Надо, надо менять фундаментально И э, DeFi В 2019 году просто перевернул Правила игры, э, до этого Момента было так, что ты просто покупаешь криптовалюту, чтобы заработать на разнице стоимости. Это спекулятивный рынок, рынки говорили о том, вот, крипта уже никогда не поднимется, то есть такая история была. Соответственно, что изменилось? Теперь можно покупать криптовалюту, чтобы получать пассивный доход и потом уже зарабатывать на росте стоимости. Представь разницу, я покупаю крипту, чтобы заработать, и этот подход часто новичков приводил к провалу, потому что они вынуждены были продавать свои активы, когда крипта падала. И вот когда я начинал пятнадцатый год, как раз у многих было ощущение того, что все, крипта никогда не выживет, не восстановится, потому что там была достаточно затяжная коррекция. Потом это еще несколько раз повторялось, но при этом вот, все рассчитывали на том, чтобы заработать и успеть выскочить, то есть такой некий дикий запад. Когда появился дефай, крипту стали покупать для того, чтобы получать пассивный доход. И при этом можно абсолютно не париться, то есть это принесло дополнительное спокойствие. Можно абсолютно не париться, сколько стоит криптовалюта сейчас, потому что мы не планируем продавать тело инвестиции. У нас появилось очень простое правило. Пассивный доход от крипты можешь использовать как хочешь. Хочешь трать, хочешь реинвестируй. Хочешь просто кайфу и путешествуй, но тело инвестиций не трогай. И считай всю свою криптовалюту в количестве. Сколько у тебя битков, эфиров, салан и так далее. То есть просто накапливай количество, трать пассивный доход. И когда, ты, вот когда я изменил вот этот подход на такой, мне стало сильно проще инвестировать, потому что мой моя цель стала именно увеличение пассивного дохода. Пример Откуда берутся бесплатные деньги в DeFi? В DeFi, давайте так, в DeFi, чтобы никто, ни у кого уши не болели. Соответственно, инфляция, в США я сначала написал, но по факту это инфляция доллара, доллар это мировая резервная валюта, поэтому инфляция во всем мире, там 9% условно, да, сейчас можно... В DeFi взять кредит под залог Своей крипты, положить эфиры, биткоины И без справок, без поручителей Нажав несколько кнопок, кнопок Получить кредит по ставке Менее 1% годовых То есть инфляция 9, ставка 1% То есть по факту Через год вам придется на 9% меньше денег отдавать, они а обесценятся. Но при этом вы сейчас берете по ставке 1. То есть представьте, разница плюс 8 процентов. Вам дают бесплатные деньги, за которые в будущем вам нужно их будет вернуть, но при этом вам еще и доплатят за то, чтобы вы пол, начали пользоваться сейчас. Отсюда есть очень интересная стратегия. Я не зря говорил, что DeFi это как финансовое Лего, где вы можете одно использовать, второе. Вместе это мы, все это вместе компоновать. Например, можно взять монету эфир асериум да положить ее в стейкинг есть такая стратегия я не тоже рассказываю на курсе и покажу пример, показываю примеры в том числе и рецепты есть то есть когда вы можете получить положить эфир в стейкинг условно на депозит хотя там немножко другая схема ну просто пару кнопок и уже получает там плюс от 4 до 5 процентов просто за то что вы это использовали дальше вам за это дают расписку что вы положили столько-то эфира в стейкинг вы берете этот эфир в стейкинге и кладете в залог в кредитный протокол. И под этот залог вытаскиваете уже крипто доллары. Которые кладете в другой протокол И начинаете получать уже в долларах Пассивный доход то есть, И вот из этого, это вот как раз и появляется финансовый лего, то есть по сути вы берете Вы зарабатываете первый раз на то, что Эфир растет, второй раз на том, что Вам платят пассивный доход, что вы разместили В стейкинге, третий раз за то, что Вы взяли бесплатные деньги, которые через Год будут дешевле на 8% Кладете их в депозит и Начинаете на них еще зарабатывать, представляете Насколько это вообще, насколько это Круто и насколько большое количество возможностей открывается если вы будете это использовать поэтому такая стратегия есть финансового лего где в принципе можно очень легко на конечном хвосте делать 20 процентов по пути еще зарабатывать на эфире и в целом пользоваться бесплатными деньгами легко обгонять инфляцию по сути есть еще одна стратегия, давайте вот, чтобы нам понятно было, как можно перестраивать, если вы инвестор, я говорил, что для инвесторов это тоже история будет полезна, если вы, например, инвестируете в недвижимость в каком-нибудь Дубае, да, вы берете, начинаете покупать, вот приходит, мне пришел человек однажды, говорит, вот я сейчас думаю, ну, поскольку знаешь, я занимаюсь недвижимостью, в том числе, говорит, я вот думаю сейчас квартиру пойти купить, вот в Дубае переехал, соответственно, мы на мероприятии с ним познакомились, как раз в Дубае, и думают, вот сейчас покупать или чуть подождать. Я говорю, зачем тебе сейчас покупать квартиру? Возьми, купи крипту. Короче, положи ее в залог, в протокол. Тебе будут платить проценты. Наполовину из них просто внеси, купи квартиру. А через год крипта вырастет, ты купишь еще одну квартиру. Еще вырастет, еще купишь, еще. То есть у тебя фактически, ты создаешь бесплатный банкомат. Твоя задача только покупать эфиры и битки, чтобы они росли со среднегодовой доходностью 150-160% годовых. И на вот эти деньги вытаскивать деньги, которые уже используют. Для того, чтобы покупать недвижимость. Покупать какие-то бизнесы, покупать акции, то есть инвестировать в реальный сектор. Тот скажет, а вот если крипта упадет. Поэтому мы используем ограничение залога. Поэтому я показываю, как сделать схему безопасной, для того, чтобы не, не брать из протокола больше денег, чем можно, ну, чем, чтобы не ликвидировался залог. И при этом всегда иметь ликвидную часть, для того, чтобы если крипта начинает сильно падать вниз, можно было быстро развернуть эту историю. Это не так, что, как бы, представьте, что вы хотите переехать в другую юрисдикцию, вам надо продать квартиры и допустим эти деньги, даже вот просто вы там же находитесь, вы хотите продать квартиру и хотите инвестировать в венчурную сделку в каком-нибудь там в штатах. Вам нужен нотариус, риэлтор, разместить объявление, заплатить 7 комиссий, там в Москве 3, там в Сочи 5%, просто вас откусят, просто за то, что вам нужно приехать на место, дождаться денег, они вам упадут на счет, вы их сразу снять не сможете, соответственно скажете, хочу конвертнуть, будут вопросы зачем, потом вы захотите перевести, если вдруг будут работать свои переводы соответственно вы такие... А, начали отправлять вам, скажут, а предоставьте, что вы покупаете? Говорит, я инвестирую в венчурную сделку. Предоставьте договор. И вот эта процедура, вот просто, когда ты думаешь о том, что тебе нужно просто капитал из одной стратегии перекинуть в другую, это просто сумасшедший дом. Когда ты покупаешь токенизированную недвижимость, ты можешь также быстро перескакивать. У нас есть стратегия, у нас есть э, проекты, в том числе и в нашем клубе, вы тоже можете в них участвовать, где можно участвовать в токенизированных сделках, где все это просто организуется за счет токенов, которые хранятся у вас на кошельке это сильно проще это другой уровень вообще использования финансовой системы когда тебе не нужно вот постоянно вот перекидывать и перекладывать э, э, свои деньги поэтому дефай это тоже классная история в плане того чтобы накапливать в базовом слое накапливать крипту ликвидную под нее вытаскивать там есть доллары стейблкоины э, это стейблкоины это это монеты Крипта, которая привязана к доллару, как правило, да, то есть их называют стейблкоин. То есть вытащил, дальше можно часть прямо в DeFi оставить, а на часть начать покупать, там, допустим, менее ликвидные активы, венчурные сделки, там, недвижимость или еще что-то. Соответственно, вот так работает, так DeFi меняет правила игры. Надеюсь, ну, было более-менее понятно. Хорошо. Движемся дальше. Осталось практически... Совсем чуть Я хочу, чтобы вы также поработали со своим листочком еще раз. И я сейчас назову несколько пунктов, которые вообще, результатов, которые вообще может дать DeFi, а вы для себя определите просто, какой из них для вас максимально полезный. Значит, первое, это вообще с чего мы начинали, это можно получать пассивный доход в долларах ежедневно. Каждый день вы зарабатываете. Второе, дополнительный доход от криптовалюты, который вы накапливаете. Я надеюсь, я удивил, удивил и убедил вас в том, чтобы вы как минимум приняли решение покупать криптовалюту хотя бы раз в месяц. Я это делаю каждую неделю. Если будете делать так же, это сильно изменит вашу жизнь. Буквально уже через небольшое количество лет вы почувствуете прямо, как, это, как ваша жизнь будет меняться, благодаря очень простой и понятной привычке. Соответственно, вы можете накапливать эту криптовалюту, но при этом вы также можете получать пассивный доход, который тратить на свое усмотрение. Это цифра 2. Цифра 3. Использовать криптовалюту как кредитный рычаг для того, чтобы... Использовать ее в других инвестициях, об этом я тоже только что рассказал. Четвертое – это зарабатывать на сделках с криптой, увеличивать свой капитал, затрачивая при этом минимум времени. Как раз про те асимметричные сделки. Подумайте, насколько вам важно, чтобы вы могли двигаться быстрее, просто там, используя те сигналы, которые мы даем у себя в клубе по асимметричным сделкам. Пятое – это возможность легко пользоваться своими деньгами. Переводить, платить, снимать любые суммы вообще без посредников любой точки земли, вы видели, что крипта принята везде, вы можете эту стратегию использовать везде, это деньги ваши и вам не нужно спрашивать разрешение, нести бумажки, результаты анализов для того, чтобы просто взять свои деньги и заплатить ими или потратить их на свое усмотрение. потому что и вы их заработали, вы этого достойны просто, как минимум, да безопасно путешествовать, быть рядом со своими близкими, не бояться, что ваши деньги кто-то отберет, они будут где-то за рубежом недоступны. Это супер важно на самом деле. И перестать бояться за свое будущее, уверенно строить планы. Все деньги у вас под контролем, у вас растущий пассивный доход, вы умеете обращаться с финансами, вы уверенно действуете, у вас есть навык, и вы, собственно говоря, уверенно строите планы. Вот просто запишите для себя, можете даже сфотографировать, сделать скрин подумайте для себя, какие вообще из трех пунктов для вас самые важные и попробуйте их вот просто с ними пожить. Что касается меня, я для себя определил точку Б, как посещать самые красивые места на Земле 5-6 раз в году, быть рядом со своими близкими, помните про постановку целей именно с отношениями, поэтому я считаю, я предпочитаю путешествовать вместе со своей семьей, мы везде путешествуем со своими детьми, они у меня учатся дистанционно, соответственно иметь пассивный доход, в DeFi. Соответственно, чтобы он постоянно увеличился. Я хочу жить в тех местах, где я вижу на улицах все налоги. Просто выходить, гулять по паркам, по чистым улицам. Я хочу учиться у лучших преподавателей, где бы они ни жили. Я хочу приезжать. Я очень люблю учиться. Я знаю, то, что любая Любой результат начинается с того, что нужно идти учиться, потому что ну, для меня это работает вот априори. Если ты хочешь получить какой-то результат, ты находишь человека, у которого он уже есть и находишь способ у него учиться. Вот все просто. Соответственно, хочешь результат, ищешь того, у кого это уже есть идешь к нему учиться, договариваешь, не все это позволяют делать, к некоторым надо ехать, некоторые просто плохо учат, у кого-то нет системы, поэтому вам может не всегда повести. но это самая короткая дорога к результату, которая только бывает, теоретизировать, учиться по открытым бесплатным роликам, без системы, без... Но ну, это, наверное, без возможности обратной связи, задавания вопросов, это работает, будет гораздо хуже. Еще один усилитель, который я нашел, это сила окружения. Это то, что как раз есть у нас в клубе, у нас есть отдельный выделенный чат, где резиденты нашего клуба общаются, там какие-то свои вопросы решают. Соответственно, здесь важно, потому что, когда ты понимаешь, что, блин, это надо, у тебя ну, вот, на уровне осознанности есть понимание, что надо двигаться в крипте, ты пытаешься поделиться своими новыми знаниями с близкими. И когда ты встречаешь непонимание, это на самом деле очень больно. И мотивация падает. Я много раз встречал людей, с которыми разговариваю. Говорю, смотри, вот есть такая история. И он идет, он рассказывает, и блин, там все круто. Ты говоришь, да ладно, ты че, да это все фигня, да это дичь вообще полнейшая. В самом деле, вот мы для этого и создаем сообщество, да, в котором люди могут чувствовать себя, как в банке с солеными огурцами. Если ты хочешь стать соленым огурцом, лучший способ это попасть в банку с солеными огурцами. То же самое с окружением. Если ты хочешь добиться результатов, тебе нужно окружение, у которого либо уже есть этот результат, либо которое идет к этому результату а лучше и те, и другие, соответственно. И в этом окружении, конечно, жизнь меняется. Это второй усилитель по поводу обучения, это жизнь сообщества, точнее, участие в сообществу. Я люблю океан, поэтому моя цель это путешествовать, жить рядом с океаном, поэтому я для себя как раз и DeFi рассматриваю как основу финансовой системы. Итак, переходим непосредственно к тому, что вообще есть в нашем клубе. Расскажу пошагово, как к нему можно подключиться и, собственно говоря, как создать себе эту децентрализованную финансовую систему, перестать париться по поводу блокировок, не бояться санкций, не бояться инфляции и взять под контроль свои деньги и в первую очередь, естественно, создать себе пассивный доход. Первое, мы уже говорили детальное обучение Второе, персональная помощь людей, которые уже разбираются в этой истории Они вас просто проведут по самым сложным моментам Для того, чтобы для вас это было просто, понятно И вы смогли настроить все приложения в телефоне, в компьютере Могли легко просто пользоваться кошельками Для вас это было так же легко, как банковское приложение Соответственно, готовые сделки Это как раз про то, чтобы увеличивать капитал В том числе и сделки Я тоже несколько примеров вам приведу Смотрите, у меня есть несколько тарифов, я про них буду рассказывать. Скоро под видео будет возможность также формы для записи, вы сможете это сделать.